SCP-682 вышел из-под контроля. Запуск блокировки. Хоть наше предложение и нестандартно, но именно из-за таких нарушений нам придется держать SCP-682 и 053 порозень. Я никогда не считал вас тем, кто переоценивает человеческую жизнь, доктор Бак. Дело не в потере персонала, дело в постоянных затратах на частые буйства SCP-682. Я не хочу, чтобы мои исследования этого существа были ограничены из-за неспособности фонда сдержать ни одну аномалию класса Кеттер. Поместить его в комнату с девочкой – проверенная стратегия для сокращения его вспышек. Это даст нам шанс хоть раз провести реальные научные эксперименты над рептилией. Очень хорошо, доктор Бак. Я одобряю совместное проживание на испытательный срок, но все эксперименты, проводимые доктором Клефом, будут проводиться изолировано. Вам понятно? Конечно, сэр. Не думал, что мы доживем до этого дня. Вы тот, кто всегда был против того, чтобы бросать детей смертельного аллигатора, если мне не изменяет память. Нормальные дети, да, это ужасная идея. Но 053 это не то, что ты называешь нормальным. Как и 682. А, ты не слышала? Вообще-то, это Лиззи. 053 называет трудноуничтожимую рептилию Лизи. Конечно, Лиззи – ящерица, и это вроде как ее питомец. Очевидно, что 053 приводит 682 в более приятное состояние, но я бы не назвала этих двоих лучшими друзьями. Я думаю, что если вы вместе пьете чай, то обычно остаетесь друзьями на всю жизнь. Никого не волнует, что ты думаешь. Ненавижу правду. А теперь хватит терять время. Отвезите рептилию в зону 1032 для дальнейших разрушительных экспериментов. И прервать чайную вечеринку? Вы так ладнокровны, как говорят, доктор Бак. Господи, массивная ванна, инъекции химикатов и теперь радиация. Доктор Бак действительно не сдерживается. Она никогда не сдерживается. Его показатели. Формально он мертв, но мы оба знаем, что это мало значит. Видите, уже видно, что он регенерирует. Что дальше? PSX820. Что это за хрень? Я бы назвала это пистолетом, но пушка более точное слово. Изначально она была разработана для проникновения в некоторые аномальные тяжелые бронированные машины. Мы надеемся, что сможем уменьшить массу 6.8.2 до 65 с одного выстрела. В зависимости от мощности и того, насколько хорошо вы целитесь. Ну, я не стрелок, но это по сути стрельба по рыбе в бочке. Хм, Что-то новенькое. Что за мир? Я понятия не имею, что ты там затеял, но это закончится здесь. Доктор Клев. Вот и все. Отличный выстрел, Доктор Клеф. Выглядит больше 65%. процентов. Так и есть. А, доктор Коллинвуд, что происходит? Я. я не знаю. Я. Я ничего не вижу. Доктор Клев! Доктор Клев, пожалуйста, ответьте! Доктор Клев! А, нехорошо! Доктор Колин, вот сообщает о потенциальном нарушении. Стоп! Нет, все коммуникации отключены. Что здесь происходит? Я знаю, кто ты, Доктор Клев. Тогда ты должен знать, что произойдет, если ты убьешь еще хоть кого-нибудь в этой зоне. Протокол изоляции Борщик-Лев активируется, бум-бум-бум. До самого дома, и это только начало. Ты думаешь, что разбираешься в боли? Ты понятия не имеешь, даже малейшего представления. Планы, которые мы разработали, будут преследовать тебя до края земли и дальше. Ложь. Не существует протокола сдерживания Борщик-Лев. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты такое. Конечно, я свой. Я дьявол. Только ты подумаешь, что мне конец, я вернусь, чтобы остановить тебя, бродящего по земле, как рычащий лев. Возможно, ты когда-то любил богиню, мать демонов, но это не делает тебя дьяволом. Я предупреждаю тебя, 682, не делай того, о чем потом пожалеешь. Если ты хочешь получить часть кого-то, иди за мной. Будет много смерти. и ни ты, ни либо другой из нового драгоценного фонда не сможет этому помешать. Долгие годы я не слышал от тебя ни слова. Почему ты вдруг стал таким разговорчивым? На то есть причины. Причины мои собственные. Теперь, когда я вернулся в свою прославленную форму, я снова могу видеть ясно. Прославленная форма? Что ты вообще такое? Какого черта ты здесь делаешь? Я ждал этого. Остальные уже готовы. Завоевание, война, голод. Остался только я. Всадники апокалипсиса. Так ты кто? Смерть? Должен был догадаться. Я не смерть. Я ее замена. Замена? Я жду своего всадника. Пришло время мне уйти. Подожди. Почему ты не убил меня? Кто твой всадник? Что ты собираешься делать? Что? Скоро узнаешь, доктор Клев. Мне жаль. Ты сожалеешь? За что? Прости за все, что я сделал тебе и твоим близким. Прости за всю невинность, которую я убил. Прости за все, что я делал, о чем ты не знаешь и за что не отвечал. Прости за все остальное, что ты потерял прости что я ничего не могу сделать чтобы загладить свою вину мой хозяин зовет я не я не понимаю прежде всего я сожалею обо всем что еще предстоит слава богу доктор Клев. Что ты там рисуешь, 053? Лиззи, ты видишь? Его имя не Лиззи. Это SCP-682. Ты знаешь, сколько будет 6? Столько! Даже не близко. Доктор Бак! Доктор Бак, ответьте! 053 еще с вами? Я взяла перерыв, чтобы не впасть в ярость. Но сейчас я снова с ней. Вам нужно убираться оттуда. SCP-682 сбежал. В комнате наблюдения отключилось электричество, так что я не знаю, что произошло, но я сейчас слушаю аудиозапись и думаю, что он идет за Эбби. Я не смерть, я ее замена. Я жду своего всадника. Пришло время мне уйти. Эбби? 053, уходи, уходи сейчас же! Тревога! За мной. Ты знала, что он собирается сбежать. Лизи всегда говорил мне, что он придет за мной, когда придет время. И что его настоящее имя Антонти. Но мне нравится называть его Лизи. Что еще ты знаешь? Что ты скрываешь от нас? Пойдем, Пришло время встретиться с остальными. стреляйте в 682, пока он не сбежал. Почему ты не стреляешь? Давай! И рисковать попасть в девочку, я не хочу умирать. Доктор Мак, вам удалось сбежать? Нет, но 682 смог, и он забрал девочку.